Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. Я являюсь старшим куратором Рой-клуба по Сибирскому округу. И в этом видео хочу сообщить вам следующую информацию. В городе Иркутске появился человек, Анатолий его зовут. Он вышел на связь с управляющим офиса, с Еленой Болеевой. Они встретились, плодотворно пообщались. Анатолий рассказал о себе, чем он занимается. А, ну, в частности, Анатолий профессионально играет в бильярд. <coughs> ездит на турниры в различные города. И ну, вообще представляет бильярдный клуб «Пирамида» города усолье сибирска Это в Иркутской области находится. И... В процессе общения, то есть э, выяснилось, что Анатолий уже является участником рой клуба э, Находится в бронзовом ранге. Э, уверенно идет к серебру. И э, собирается уже в скором времени, вот в конце февраля, ехать на турнир в Новосибирск. Поэтому смотрите... То есть, с нами было принято решение создать э, пул, э, пул э, бильярдный, э, с которого э, средства, собранные на этом пуле, пойдут на э, значит, поездки э, Анатолия по различным городам России на турниры. То есть, и на его э, форме, ну, скажем так, да, на одежде, в которой он будет выступать, э на спине будет э красоваться логотип Рой-клуба. То есть, э Рой-клуб является генеральным спонсором данного человека. Вот, ну и давайте я сейчас э покажу вам, посмотрим расписание. Ну, вообще, что что у нас тут происходит, да. Э вот видим, что старт фабрика, суперстон «Суперстон», «Риверпарк», «Авто1». То есть тут перечислены, скажем так, <coughs> не спонсоры, а как это назвать, компаньона, что ли. Ну, забыл слово. «Финал Кубка», «Суперстон», «Финальный этап Международного Кубка» по бильярдному спорту свободная пирамида. 29 февраля. С 29 февраля по 1 марта это состоится в бизнес... В БК Алмаз. Так, БК-БК. Что это у нас? Бизнес-комплекс. Алмаз, да? Город Новосибирск. Улица Красный проспект. 182. 29 февраля, начало регистрации в 12.00, церемония открытия в 13.00, начало игр в 13.15, 1 марта начало игр в 12 часов. Ну и видим, что может в финале каждый выиграть автомобиль. И так далее. То есть, Рой Клуб тут еще пока не отображен, потому что это наше первое знакомство. В последующем, я думаю, что это будет легко сделать, так как мы сделали на фестивале Камский Красавчик, если кто помнит. Я записывал видео, потом присылал видеоотчет, проходил такой молодежный конкурс Камский Красавчик, где также спонсором, команды выступал Рой Клуб и эмблема Рой Клуба красовалась вот на таком постере. Так, сейчас мы это закроем. Ну и вот, собственно, само видео, которое записал Анатолий. Здравствуйте, меня зовут Светлана Я представляю город Новосибирск. миллиардный клуб пирамида. Я на международный турнир Суперкурс 2020, город Новосибирск. Генеральный спонсор, – Club, город Иркутск». Blue Blue Blue такое вот видео а, записал анатолий так как нам его сейчас убрать вот <coughs> ну и в общем-то что у нас дальше то есть э, был нам с нами э, был создан вот такой вот кошелек, то есть, э, помимо его кошелька в Ройклубе, мы создали э, пул по бильярдному спорту. Э, касаемо э, вот этой ситуации, э, зачислили туда 100 монет. Э, ну, тут еще не отображается инвестирование, а вот уже отображается, 100 монет было зачислено, 10, 10 монет списалось, комиссия 90 осталась и... Сейчас я также от себя копирую адрес для инвестирования и добавлю монет Анатолию в этот пул. Видим, у меня тут на сигине есть 158 монет в свободном доступе. Сейчас обновимся, потому как иначе может не пройти. Так, обновились и отправлю ему эти монеты. Так, там комиссия будет. 155 должно хватить. Да. Все, отправляю монеты в пул. Видим, уже пришел нам код двухфакторный авторизации выводим монеты так ошибка что-то не то видимо не тот угу. ну, вот а, и в принципе друзья <coughs> дабы не затягивать это видео а, ну, монеты сейчас отправлю, естественно. Сейчас придет подтверждение вывода. Я это сделаю. И призываю просто всех, а кому неравнодушна данная ситуация, <coughs> а подкинуть какое-то количество, любое количество монет в данный пол. А видим, что пришло нам подтверждение прислать э, любое количество монет в данный пул, которое вам не жалко э, пожертвовать на, на данное мероприятие. Ну и также обращаюсь к нашим новосибирским друзьям э, с, с той целью, чтобы э, поддержали на месте Анатолия, пришли поболеть за него э, и, в общем-то, оказали ему поддержку. На этом, друзья, благодарю всех за внимание. Адрес для инвестирования будет указан под этим видео. И тем самым каждый желающий сможет оказать добровольное участие, оказать добровольную поддержку данному направлению. Все. До новых встреч. Пока-пока.